13 января 2013 года столицы выбора в УИК 748. Выборы привлекли большое внимание избирателей. И вот сейчас мы проходим помещение для голосования. Мимо. Где там заполняйте. Там, там да, мне сюда не выходить. А вот там заполняйте. И вот зал, помещений для голосования.